На экзамене студент вытягивает билет, а самого не знает. Вытягивает второй. То же самое. Третий берет. Такая же ситуация. Итак, четвертый, пятый. Преподаватель так смотрит на студента, берет его за четку, ставит ему трояк, студенты возмущаются. Как? Ну за что? За что ему три? Преподаватель так смотрит, и говорит, ну как? За что? значит, что-то знает. На экзамене студентка вытягивает билет, а сама не в зуб ногой. Начинает уговаривать препода. Ну, пожалуйста, ну хотя бы троечку с натяжечкой. Преподаватель так подумал-подумал и говорит. Да нельзя мне с натяжечкой, ты я!